посвященное этому празднику. Итак, поехали! Итак, с праздником 23 февраля, Днем Бурдонных сил России. Поехали! По большому каждый гражданин служить России это просто нужно, а по большому еще? Счету... We